Женщина одна писала, Андрей Андреевич, понимаете, понимаете, вы вот много всего пишете, а мне нечем, плати, мне нечем кормить ребенка, у меня ребенок голодный, мне нечем его кормить. Сразу же вопрос у меня, знаете, а тогда что ты сидишь в ютубе? Если твой ребенок голодный, что ж ты сидишь и пишешь комментарии, ну еще и отвечаешь потом на комментарии. Если твой ребенок голодный, нужно что-то делать, нужно срочно идти работать, он может быть и голодный из-за того, что ты сидишь и пишешь комментарии под всякой чепухой. Может быть нужно собраться, отключить интернет и выйти на улицу, чем-то заниматься уже. Ну как же человек, у которого голодный ребенок, может такое писать? Это ж нехорошо, тогда зачем он это пишет? Вот иногда тоже непонятно.